Добрый вечер! С вами Корейский язык с нуля каждый день. Сегодня мы с вами... Будет у нас два видео. Сегодня мы с вами попишем согласные, смычные, а также взрывные. И пройдем оставшиеся еще пять согласных звуков. И немножко во втором видео попечатаем. Наконец-то я разобрался, но ну, не до конца еще, но как устроена новая клавиатура. Потому что старая была еще был знает в каком году, и система там была еще Windows, Windows 3, по-моему, 3 еще была. Поэтому там все было по-другому. В клавиатуре, в шрифтах, но ну, может сейчас как печатать, это удобнее, может быть, для всех и для, и для корейцев, для всех. Вот, давайте тогда попишем с вами смычные. Смычные это у нас органы речи плотно сомкнуты, и звук выходит у нас с усилием. Звук обозначается двойной буквой, наслаиваться на другой, не сумев выбраться. То есть, это вчера я уже говорил, да? К. ТА-ПА-СА-ТЯ. Мы попишем их. ка ко Ки, К, К. Кай, Так, и у этой буквы у нас э, называется она у нас с вами санкиёк, сан. Санк Вот и глаз гласных, которые мы с вами прошли. Здесь у нас здесь у нас только 9 с этой буквы. Нет у нас одной гласной. Это гласный Й. Вот этой гласной. Так как гласные одни не пишутся. Вот этой гласной, здесь ее с этой буквы нет. Теперь у нас следующее. Это следующее мы можем послушать. Потом еще послушаем, как они произносятся. Называется она у нас Сан-Тиггит. Сан-Тиггит. И с этим согласным звуком у нас шесть основных. Шесть основных у нас гласных сочетается. То есть это... Та... То... Ти то вот потом я еще напишу э, две буквы как они называются и с ними вы э, потренируетесь, уже по видео понятно как писать потренируйтесь в тетради как писать тоже скажу только что вот с этой значит буквы называется у нас сам пип все они называются в общем-то Вначале он стоит сам, а потом называется а, пи п С этой глаз у нас все согласные, все 10, которые мы прошли, сочетаются все. И теперь у нас еще, то есть у нас будет па по, по пи пья пи пья пу пю, пю, Все, все десять. Потом у нас еще буква такая, да? Это у нас сам счет. счет. И с ней у нас тоже все сочетаются. Тоже все а наши 10 гласных сочетаются. И последняя у нас смычная. Это у нас... Сан тит, сан ти ют, немножко заглушаем сан ти сан ти -эт. сан. Пи, сан, ши, от, Приглушаем в конце. Так, с этой у нас шесть. Шесть тоже шесть основные, которые те же э, с которыми э, у нас пишется. То есть это у нас Тя, Тё и так далее. Вот, следующее, значит, видео, тоже сегодня, чуть попозже, я расскажу про взрывные согласные и новые пять согласных мы пройдем. До скорой встречи! Это корейский язык с нуля каждый день.